Товарищи, прошло 24 года с тех пор, как победила у нас Октябрьская социалистическая революция и установился в нашей стране советский строй. Мы стоим теперь на пороге следующего, 25 -го года существования советского правительства. Война значительно сократила, а в некоторых областях прекратила вовсе наши мирные строительную работу. Она заставила перестроить всю нашу работу на военные дела. Она превратила нашу страну в и всеобъемлющий. Тыл, обслуживающий фронт, обслуживающий нашу Красную Армию, наш военно-морской фронт. Период мирного строительства кончился. Начался период освоительной войны с немецкими захватчиками. Предпринимая нападения на нашу страну, немецко-фашистские захватчики считали, что они наверняка смогут покончить с Советским Союзом полтора-два месяца и суметь в течение этого короткого времени дойти до Урала. <клышко> нужно сказать, что немцы не скрывали этого плана молниеновской победы. Они наоборот всячески рекламировали его. Факты, однако, показали всю легкомысленность <клышко> и беспочвенность молниеновского плана. Теперь этот сумасбродный план нужно считать окончательно провалим товарищи русский должен ждать, что он имеет против себя решительного врага от которого он не может ждать никакого смысла убивая всякого русского советского вот вам программа и указания людей павших до уровня диких зверей и эти люди Имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации. нации Пушкина и Толстого, Горького Чехова, Суворова и Кутозова. Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами ищущих. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат.